Итак, мы продолжаем строить нашего бота. Я сейчас включаю демонстрацию экрана. Значит, мы с вами остановились, вот закончив первый блок. Да? То есть мы описали полностью первый инструмент, с помощью которых можно зарабатывать в партнерках. Да? Мощный такой инструмент, который называется партнерские обзоры. И начали, перешли к строительству структуры бота на второй инструмент. Итак, открываем нашу, наше описание. Итак, вот у нас второе сообщение, второй инструмент. Мы с вами сообщение вот создали. да? Я напоминаю то, что у нас было. Значит, после того, как таймер сработает, вот когда пользователь нажимает на кнопку «Да» или на кнопку «Нет», через, мы тут поставили 4 секунды, да? через 4 секунды ему приходит сообщение, о том, что он перешел ко второму инструменту. Второй инструмент у нас это автоворонка. И, ну и задается ему второй вопрос: Используете ли вы эти, эту, этот инструмент в продвижении партнера? Сейчас мы будем продолжать. Я говорил о том, что прежде чем приступать к строительству бота, нужно составить описание его, подготовить все тексты, ссылки которые будут использоваться, видео, допустим, картинки, какие там вы будете использовать и так далее. То есть все, баннеры, какие-то слоганы. То есть вот все, что вы будете использовать, вы их сначала приготовьте, а потом уже, ну, как говорится, опишите структуру бота, либо это будет у вас схематично на, на каком-то, э, скажем так, может быть, виртуально какая-то доска, или там просто на листочке бумаги. Вот, вы это все сделаете но важно чтобы у вас было от чего отталкиваться я вот сделал себе такое текстовое описание и согласно его действиями Итак, значит второй инструмент у нас автоворонки. вот такой вопрос используете ли вы их в своей в партнерском маркетинге? кнопочка первая да отлично вы получаете один балл то есть вот такое сообщение потом когда нажимает партнера, ну, человек на кнопку. Да? Потом кнопка нет, и кнопка узнать подробнее. Итак, добавляем кнопочку сюда. Она у нас будет зеленая. Да? Мы говорили, что если у нас да, то будет зеленая. Следующая кнопка у нас нет. Добавляем еще раз. Нажимаем кнопку «Добавить кнопку». Здесь у нас нет. Кнопка. У нас она красная. Цвет выбираем, да, красная. Здесь текст. Все, добавляем. Следующая кнопка у нас, третья кнопка, это узнать подробнее. Опять нажимаем ⁇ Добавить кнопку ⁇ Она у нас синяя, да? Все, вот три кнопки мы создали. Нажимаем, ставим вот здесь галочку, чтобы у нас были клавиатура внутри сообщения, чтобы наши кнопочки никуда не потерялись. Скрывать мы их не будем. Все, наше э, второе сообщение, которое нам надо было, э, нам нужно было мы его создали, сохраняем. Вот у нас теперь наше рабочее второе сообщение. Теперь по аналогии, как вот здесь, у нас должно быть сообщение, да? У нас вот если мы нажмем сюда, вернемся к тексту, да? Здесь у нас сообщение. Отлично, вы получаете один балл. То есть после слова, когда он нажимает на кнопочку, да, он получает вот такое сообщение. Но это сообщение, значит, мы здесь что сделаем? мы добавим еще одно сообщение. Вот мы нажали на кнопку «Добавить сообщение». Теперь у нас получается. Мы могли вот так добавить. А теперь, ребят, смотрите, еще можно как, каким образом поступить. Вот давайте я это сейчас удалю. Так. А каким образом можно еще поступить? И это будет проще. Смотрите, вот мы открываем. У нас такое же сообщение. И у нас оно вот оно. Отлично добавить. Теперь вот здесь вот есть значок. Видите, таких два листочка. Это значит скопировать. Мы его копируем. Оно у нас появилось. Мы его перетаскиваем сюда. Вот здесь мы убираем слово копия 1. Да? Мы его удаляем. Оно нам не нужно. Все у нас здесь остается точно так же. Сохраняем. Получается следующее это таймер. Мы его тоже открываем. Копируем. Он у нас появляется. Мы его перетаскиваем вот сюда. Теперь мы от кнопки да тянем. К этому сообщению отлично. И от кнопки нет тянем к таймеру ниточку. И теперь от этого же сообщения у нас там говорится о том, что через 2 секунды придет следующее сообщение. Да? Если у нас он, вот это он набрал, да, вот смотрите, у нас по сценарию здесь так. Таймер на 2 секунды, к следующему инструменту переход. То есть в следующий инструмент придет, следующее сообщение. И кнопочка узнать подробнее. Значит, мы его сразу копируем это сообщение, будем его вставлять. Но это сообщение, смотрите, ребята, после того, как он нажал на кнопку «Узнать подробнее», ему должно прийти вот такое сообщение. Значит, мы делаем шаг. Это будет у нас сообщение. Открываем его. Вот здесь редактируем, пишем, что это будет про автоварум. Вот сюда, вот, в прямоугольник, вот в это вот место вставляем то сообщение, которое мы с вами скопировали. Что это такое? Автоворонка ⁇ это инструмент, который включает в себя следующие элементы. Во-первых, бесплатный подарок за подписку. Вы его делаете сами или берете готовый. Ну, можно, если у кого-то не хватает мастерства сделать сразу самому свою, допустим, там, PDF какую-то инструкцию или там книгу PDF или еще какое-то там видео, может быть, там, какой-то подкаст, может быть, или еще. Ну, не хватает мастерства, умения, потому что не все такие умельцы но зарабатывать все хотят и поэтому можно воспользоваться ну, чем-то инструмент ну чем инструментом каким-то или там подарифа э, но надо с автором связаться и договориться что а можно я буду его использовать в качестве подарка если он вам разрешит потому что подарок бесплатно бесплатный подарок за подписку то есть э, Потом следующее, что включает? Страницу подписки, где подписчик через форму подписки оставляет свой контакт и попадает в вашу подписную базу. То есть, вот сначала создаем страницу подписки, и там он нажимает кнопочку, то есть заполняет формочку небольшую, там, где он говорит, как его зовут, и, допустим, там телефон или электронную почту он оставляет. И за это он получит свой подарок. Потом страницу после подписки, то есть сначала он попадает на подписную страничку, потом после того, когда он нажал кнопку, допустим, и выполнил де действие, он должен попасть э, куда-то. То есть страницу он должен по попасть на страницу, где будет он находиться после подписки. Ну, где вы можете делать дополнительное предложение уже ему там же. В этой. То есть мы, вы можете создать. Какую-то беседу, вы можете его просто в группу свою пригласить, в сообщество какое-то и так далее. То есть здесь у вас фантазии хватит. Ну, куда вам его пригласить. И потом уже она включает в себя серию писем с полезным контентом, с партнерскими рекомендациями. Ну, к примеру, смотрите, вот я подписался, сейчас войду в свой аккаунт, вот зайду в мессенджер. Я подписался смотрите партнерский маркетинг на практике да? вот, подписался на это. и видите вот у меня уже целая серия писем вот я 26 февраля подписался и мне присылают целую серию писем в которой в котором рассказывается каким образом нужно вот развивать партнерский маркетинг именно настроек просто вот этот тест мы сюда внесли Теперь, значит, мы с вами говорили о том, что здесь нужно еще добавить к новому Должна быть ссылка на более подробный материал, потому что мы же говорим, что, -то, что узнать подробнее. Здесь мы кратко даем определение, что включает в себя автоворонка, а потом мы его должны отправить на тот ресурс, где он узнает более подробно, что же такое автоворонка, из каких еще она может состоять элементов, помимо того, что вот мы здесь написали и так далее. То есть это может быть, как я вам говорил, либо это ваш блог, либо это ваш сайт какой-то, либо это ваша какая-то страничка, или там, где вы ну, публикуете различные статьи, либо это просто статья будет какая-то. Допустим, у вас в аккаунте где-то вы делаете публикацию, написали хорошую статью и, пожалуйста, делайте на нее ссылку, если она будет по теме. То есть, если это будет описано автоворонка, пожалуйста, делайте ссылку. Возвращаемся, значит, э, вот сюда, значит, нам надо добавить кнопку, да, он должен, вот так мы назовем эту кнопку, план создания автоворонки. Смотрим сценарий. Вот мы скопировали название, вводим сюда название, план создания автоворонки. И нам надо сюда поставить ссылку, где этот план будет находиться. Вы можете этот план я говорю, в любом, на Google странице, да где угодно, куда, это как ваша фантазия добавить. Главное, что должна быть ссылка на этот, на этот ресурс. Вот у меня заранее приготовлена ссылочка, я ее вставляю. И, ребят, я еще раз говорю, вот я сейчас это все делаю, это все тексты, это все примерные тексты. Они так похожи, да, на правду, но это все примерное для того, чтобы... Ну, Заполнить и показать, как это все делать. Вы копировать эти тексты не должны. Вы должны придумывать свои тексты, ну, все свое. И когда будете бота делать, вы должны придумывать свои тексты. Ну, какие-то помощь я вам окажу э, в написании, то есть я вам расскажу, про что должны быть тексты и так далее. Если вы ко мне обратитесь за помощью. Вот я вставляю ссылку, смотрите, ссылочку, и теперь э, нажимаю кнопочку добавить синенькую, и у нас по, вот появилась такая кнопочка. Опять ставим э, клавиатура внутри сообщения, сохраняем, и у нас получился э, вот такая вот опять видите такой элемент. Тянем к нему кнопку отсюда к, э, линию связи. Теперь у нас по плану таймер опять мы его открываем. Смотрите, открываем, копируем и вот сюда перетягиваем. Отсюда мы э, ведем связь вот сюда. И теперь у нас вот этот вот элемент полностью сделан как и здесь да вот у нас все здесь есть таймер у нас настроен причем когда мы копируем ребята таймеры уже настроены и смотрите вот здесь вот единственное надо убрать слово копия потому что нам это не нужно вот смотрите видите задержка две минуты все дни выставлены 365 дней в году Круглые сутки работает чат-бот. Вот здесь тоже мы сейчас копия слова уберем. 4 секунды задержка. То есть, когда мы копируем, у нас автоматически все копируется. Время и так далее. Итак, мы полностью закончили с инструментом автоворонку. И переходим к следующему нашему инструменту, который очень тоже полезный для партнерского маркетинга итак третье у нас с вами сообщение должно быть значит и будет это третий инструмент копируем сразу название этого сообщения переходим сюда добавить сообщение добавляем оно появляется вот здесь тянем его сюда нажимаем оно открывается. Вставляем сюда название этого сообщения. Третий инструмент. Теперь нам вот сюда надо поставить текст. Возвращаемся в наш сценарий. Смотрим, что у нас здесь по, по сценарию. Третий инструмент – опросы, тесты. Используете ли вы их? Вот такой вопрос задается. Значит, мы его копируем. И вставляем вот сюда вот вот сюда можно как я уже говорил имя ну, переменное да имя добавить давайте добавим используете ли вы допустим и ставим на место используете так, используете ли вы Геннадий допустим эти инструменты давайте их не будем а давайте исправим это так не некрасиво звучит этот инструмент. И опять у нас должно быть с вами три кнопочки. Добавляем кнопочку. Опять зеленая у нас «Да». Добавляем. Добавляем. Красная «Нет». Вводим текст «Нет». Добавляем. И узнать подробнее, что же это за инструмент такой. Опросы, тесты, да? Еще раз добавляем кнопочку. Она у нас синего света. Узнать подробнее. Видите, как все просто и легко да, делается? Так, ставим галочку, клавиатура внутри сообщения и сохраняем. Все, вот у нас готовое сообщение. Теперь смотрите: после этих всех манипуляций, которые у нас происходили э, со вторым же элементом, мы должны перейти к третьему. Значит, после таймера мы идем вот сюда. Тянем ниточку. И вот отсюда, с этого таймера, тоже тянем сюда. Видите, все идет через таймер. Здесь 4 секунды задержка, здесь 2 минуты задержка. И приходит вот это сообщение. Все теперь точно так же, ребята. Точно так же нам нужны вот эти элементы. Да? Мы его откр открываем, сообщение, копируем его. И тянем его вот сюда. Следующее опять открываем. Копируем и тянем его вот сюда. И опять-таки, значит, вот этот таймер можем сразу тоже скопировать его заранее и вот сюда его поставить пока. Теперь отсюда, от кнопки, да, тянем сюда. Здесь он получает один балл, потом он говорит, допустим, нет. И отсюда тоже через 4 секунды у нас появится так. Теперь сюда нам надо еще добавить сообщение, узнать подробнее. У нас будет сообщение. Добавляем сообщение. Вот оно у нас появилось. Возвращаемся к нашему тексту. Что у нас здесь должно быть? Узнать подробнее. Вот текст сообщения, которое мы заполним. Итак, вот так вот примерно. Мы его копируем, этот текст. И вставляем в наш блок. Вот сюда. То есть мы ему щелкаем, появляется. У нас вот здесь будет называться. А сюда мы вводим наш скопированный текст. Вот такой вот текст. Дальше. У нас должно быть... Э, здесь же у нас должна быть кнопочка. Создать нужно кнопку значит со ссылкой, значит возвращаемся в текст, название кнопки у нас будет инструкция вот эти все, значит элементы сейчас я вам скажу, они будут называться квизы, то есть опросы, тесты, они по одним словом называются, вот сюда вводим название инструкция по квизам и ссылочку из нашего заранее приготовленного из, берем из документа копируем ее и вставляем все добавляем получаем кнопку то есть и ставим галочку не забываем клавиатура внутри сообщения все сохраняем вот у нас получился еще один элемент. Отсюда мы идем сюда. Я вот здесь неправильно веду, а вы мне никто не говорите. Узнать подробнее вот отсюда. И вот здесь. Так, вот, вот отсюда нужно. Узнать подробнее вот отсюда. Вот. Узнать подробнее сюда. И вот уже отсюда потом идет вот сюда. На тайме. Все, ребят. Теперь мы переходим к следующему инструменту. Здесь мы все расписали. Я вам еще не объяснил, я хотел объяснить, про, про узнать подробнее. Ну, возвращаемся опять к этому блоку. Смотрите, опросы, тесты или как их еще называют, квизы – отличный инструмент взаимодействия с подписчиками. То есть он как бы позволяет вовлекать в обсуждение, в раздумие, в рассуждение, вот этих наших будущих партнеров или клиентов. Во-первых, через опрос вы можете выявить интересы, актуальные вопросы и проблемы ваших подписчиков. Вы можете предложить им в ответ нужное решение, например, партнерский какой-то продукт или какой-то инструмент, либо еще какую-то полезность. Ну, неважно какую, главное, чтобы это было ему необходимо. Чтобы оно решало его какую-то определенную проблему. Чтобы, потому что вот он, допустим, болтался, болтался по интернету долгое время искал это все, не находил, а тут вы ему раз и открыли, и он прямо к вам сразу на всей, всей душой он ваш. Или вы можете через запрос определить темы, которые волнуют подписчиков, в ответ готовить полезные посты, видео и через них рекомендовать партнерские продукты по всем этим темам. Вы не забывайте, что конечная цель, ребята, ваша. Это реализация или как говорят продажа продукта своего продукта который вы можно использовать интерактивный тест как лит магнит за подписку это вовлекает и обучает и продает но как вы сможете сделать тест типа такого как сейчас собирать подписчиков на этот тест и за прохождение выдавать подарок свой или партнерский неважно или по ходу по ходу, по ходу текста вот тут я ошибку допустил по ходу текста в зависимости от ответа подписчика рекомендовать ему тот или иной продукт тест можно сделать как во вконтакте через чат бота sender а можно использовать google формы яндекс формы сервис Simple или другие инструменты если вам интересно как на практике создать тест опрос квиз или применить его в партнерке нажмите по кнопке ниже вот она эта кнопка и вот здесь инструкция то есть инструкция как делать вот эти все вещи. И опрос. Тест. Поэтому у вас этот документ заранее должен быть уже готов. И все. Вот мы с вами создали и описали третий инструмент. Здесь логичнее переходим к следующему, четвертому инструменту. Опять создаем сообщение, так как у нас по сценарию сообщение. И в этом сообщении должен быть четвертый вопрос. Мы его сразу открываем, заходим в наш сценарий и смотрим четвертый инструмент. Копируем это название этого блока, так, сюда вставляем четвертый инструмент. Теперь текст вопроса самого, который нам нужен. Четвертый инструмент — это прямые эфиры и трансляции в социальных сетях. Используете ли вы их? Вот такой вопрос задаем своему подписчику. Вставляем. Используете ли вы? И здесь вот можно тоже поставить имя переменная, да? ну, то есть переменную с именем. Так. И здесь опять у нас пойдут три кнопки. Да, нет, и узнать подробнее. Сразу заранее ставим галочку, чтобы уже не забыть потом. И добавляем три кнопочки. Зеленая, да? Так, добавить. Добавить кнопку. Красная нет. Находим нет, добавить. И кнопочку добавляем. Синяя у нас. Название кнопки узнать подробнее. Синяя, добавить. Все, три кнопочки мы добавили. Все у нас готово. Блок у нас готов. Вот мы его ставим сюда. Теперь у нас э, какая логика? После всех вот этих таймеров человек должен попасть на вот этот четвертый инструмент, на этот, это сообщение. Все. Тянем сюда ниточки. Соединяем. Вот все. Мы попали. Мы сделали с вами четвертый. вы перешли к четвертому элементу. Теперь опять так же. Смотрите. Открываем, копируем и ставим. Отлично, вы получаете один балл. Опять таймер открываем, копируем и ставим. И следующий таймер сразу давайте скопируем. И снова вот сюда поставим. И у нас остается еще одно сообщение. Прямые эфиры. Ну, что такое прямые эфиры, объясняем. И, значит... Подводим его в кнопки, Копируем этот текст. Добавляем сюда сообщение. Потому что у нас должно быть здесь, по, по идее, сообщение. Сюда вот вставляем текст. А здесь э, про прямые эфиры. эфиры и здесь добавляем кнопку потому что у нас должна быть кнопочка теперь со ссылкой название кнопки у нас написано вот здесь инструкция по трансляции кнопочка называется копируем название и вот сюда вставляем вставляем инструкция по трансляции теперь нам нужна ссылка на эту кнопку по которой он, когда щелкнет он попадет на этот ресурс здесь опять-таки ресурс может быть как ваш как, который вы сами сделаете а можно использовать если вы уже участвуете в такой же примерно партнерке и там есть такой же вот подарок или разъяснение такое пожалуйста сделайте его на эту ссылку ставьте сюда и человеку главное человеку главное узнать информацию неважно ваша она или там чья-то. Ему важно, чтобы он прокачал свой, ну, себя по этому вопросу. Все, добавляем, получаем блок. Клавиатура внутри сообщения, не забываем ставить. Так, сохраняем. Все, вот у нас еще элемент. Так, теперь наша задача соединить все эти элементы соединяющими линиями так, у нас зеленая кнопочка прямо сюда идет, красная кнопочка идет на таймер, и синенькая кнопочка идет на прямые эфиры. Теперь отсюда у нас идет линия на таймер, и вот отсюда тоже на этот таймер. Все. И у нас последнее, пятое сообщение, не последнее у а пятое инструмент еще остается. Добавляем сообщение. И ставим его вот сюда. Сразу его откроем. И идем опять в наш текст. В наш текст, который, значит, название будет иметь это сообщение ⁇ Пятый инструмент ⁇ Копируем. И вставляем вот сюда. Пятый инструмент. закрываться так и вопрос такой пятый инструмент это свой блок сайт для заработка на партнерках используете ли вы его копируем это вопрос и вот сюда вставляем скопировать теперь добавить нужно что три наших кнопочки и вот сюда бы я бы добавил еще Имя из переменных, так, Имя, все. Теперь добавляем кнопочки. Кнопочку опять-таки зеленую, да. Добавить. Добавить кнопочку красную, нет. Добавить. И добавить кнопочку узнать подробную синяя, да? Узнать подробнее добавить все три кнопочки здесь галочку ставим клавиатура внутри сообщения все вот мы создали пят, про пятый инструмент вопрос про пятый инструмент теперь мы должны от этих всех таймеров вот сюда привести связи то есть после этих всех элементов вот. человек попадает идет нажим ну переходит к нему приходит пятый вопрос пятый про пятый инструмент ну и теперь ребята опять же открываем копируем ставим сразу сюда вот копию убираем сохранить так копируем таймер выбираем я уубралбра сохранить. этот таймер сразу скопируем сохранить и у нас остается еще нам надо добавить сообщение. добавим сообщение сюда узнать подробнее про пятый инструмент надо узнать подробнее можно теперь уже спокойно расставить связи потому что у нас уже все практически элементы есть сейчас текст только добавим вот сюда про узнать сайты сайт блог так Возвращаемся опять в наш текстовый инструмент. Вот здесь мы уже приготовили текст. Да? В данном случае я имею в виду собственный полноценный блок на каком-либо хостинге и, и не в социальной сети. То есть это, когда говорится о том, что ну, блок, сайт, это не в социальной сети страничка, а именно вот на отдельном хостинге. Именно здесь вы не зависите от модерации, администрации, алгоритмов, умной ленты и тому подобное. То есть э, вас не сблокируют, там уже никто не пожалуется на вас, никто и так далее. Именно здесь вы не зависите от вот этих вот э, всех казусов. И плюс на своем блоге больше вариантов и для продвижения партнеров, и для монетизации блога в целом, а также для привлечения трафика. Одно из преимуществ ⁇ это поисковый бесплатный трафик. Блоги на WordPress отлично, SEO оптимизируется и приводят вам бесплатно трафик из поиска. Но минус тоже есть. Этот процесс происходит не сразу. Вначале блог должен пройти некий новичковый фильтр. Ну, то есть какой-то период пройдет, а когда вы наберете определенное количество пользователей или подписчиков, тогда уже или пройдет определенный какой-то период времени довольно таки длительный тогда он уже будет полноценным считаться и можно с ним ну, работать уже по полной программе если вам интересна тема создания своего блога и то как в нем обычно, как в нем можно продвигать партнерки использовать другие варианты заработка и привлекать трафик то ниже по кнопке вы можете получить мою рекомендацию по монетизации блога и трафику то есть подаешь шпаргалку жмите кнопку ниже вот этот текст мы копируем копируем и вставляем вот сюда все нам надо теперь создать кнопку со ссылочкой Значит, у нас будет здесь ссылочка. Нажимаем вот здесь ссылочку. Так, идем опять в текст. Вот она наша ссылочка, которую мы приготовили заранее. Копируем ее и вставляем. И вставляем вот сюда. Так, Теперь нам надо еще название. Вот здесь чек-лист по монетизации блога и трафику. То есть заранее приготовили чек-лист. И его сюда. Вот так кнопочку эту назвали. Так. Все добавить. Вот она наша кнопочка появилась. Галочку ставим «Клавиатура внутри сообщения». И нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ Все. Итак, у нас полностью наш тест-бот, мини-тест, как говорится, тест-бот, вот он. полностью. Мы его создали. Видите, какая длинная, уже такая более-менее длинная цепочка. Теперь после всего этого надо поставить заключительное сообщение, через которое мы выдадим подарок. Человек прошел через этот... Тест набрал какое-то количество баллов, неважно какое, он должен получить подарок. Все. Вот здесь заключительное сообщение. Значит, будет оно называться последнее сообщение, давайте мы его так назовем. Добавляем сообщение, раз у нас говорится о сообщении, да, добавляем элемент сообщения. Открываем его вот сюда, пишем название. Последнее сообщение. Так. Сюда нам надо теперь ввести этот текст. Вот. Такой текст. Сейчас мы его скопируем отсюда. Скопируем и вставляем. Если вы набрали 5 баллов, отлично. Вы на верном пути. Ну, сюда надо, наверное, поставить имя «Переменные». Да? Поставим. Набрали 5 баллов. Отлично. Вы на верном пути. И у вас либо уже есть результат, либо он непременно будет. Продолжайте использовать данные инструменты. А если у вас менее 5 баллов, то рекомендую обратить внимание на те пункты, по которым вы ответили «Нет», нажимали на кнопку «Узнать подробнее», и прокачать свои знания, умения и навыки в том или ином инструменте. Также за участие в тесте вам полагается, вот здесь вот буквально большую написал, вам полагается подарок. Заберите его по кнопке ниже. И вот здесь мы ставим кнопочку, опять таки со ссылочкой на тот ресурс, где у нас находится тот подарок, который вы хотели бы подарить участнику данного теста. Итак, значит, название кнопки давайте мы скопируем отсюда. Называться должен быть подарок, да, должна она так называться. Копируем ее, вставляем отсюда название, подарок. И ссылочку, которая будет вести на этот подарок, тоже под эту кнопочку подкладываем. Вот сюда мы ее вставляем. Все. Добавляем. Все. Вот она наша. Опять же, галочку не забываем ставить. Клавиатура внутри сообщения. Все. Теперь от таймеров, от обоих таймеров, тянем связи сюда. Ну вот, собственно, и все. Мы с вами создали бота. Полностью, полностью создали бота, который тест-бот, который участник пройдет. Во-первых, он подогреется, разогреется, узнает для себя много полезного в этом чат-боте. И, значит, прокачает свои те знания, которые он не знал. То, что знал, он, допустим, проверит себя и, как бы вовлечется в нашу э, с вами тему. То есть, если все правильно мы сделаем, он к нам проникнется доверием. Потому что мы ему здесь кучу подарков подарим э, в виде различного полез, полез, полезного материала. Я просто сейчас покомпактнее ребята, его стяну, чтобы он столько места у меня на экране не занимал вот видите вот он наш бот пройдя который человек прогревается подогревается и уже становится чуть-чуть богаче на те на тот объем знаний который мы с помощью этого бота ему преподнесли теперь сохранить нужно все что мы с вами сотворили вот этот красивую такую схемку ее надо сохранить. Нажимаем на кнопочку зелененькую «Опубликовать» и ждем, пока все изменения сохранятся. А они сейчас, вот они уже, видите, быстро все сохранил Все, страничка сохранилась. Теперь наш бот готов к использованию. Значит, ребята, на сегодняшний день День все, что я планировал, я вам все, все рассказал. Теперь бы мне хотелось послушать от вас вопрос. Пожалуйста, задавайте. Кому что непонятно, я с удовольствием вам отвечу. Включайте по очереди микрофоны и спрашивайте. А Геннадий, а кнопочку запустить нажимать не надо? Кнопочку запустить, Марина. Вы нажмете, когда вот сюда на начало придете. То есть сначала вы попадаете на стартовую страницу. Я уже об этом на прошлых занятиях вам говорил. Но у нас с вами будет еще занятие по вот этому конкретно боту. Мы с вами будем делать и начальную страничку, потом страничку подписную, куда люди попадают после того, когда они нажмут вот эту вот кнопочку под, ну, подписаться или там пройти тест. Она будет называться пройти тест. Значит, куда они попадают. И потом, когда они пройдут тест, они тоже должны у нас куда-то. Заберут они подарок. Но где, на каком ресурсе они будут у нас находиться? Страница после подписки называется. Мы тоже, как говорится, их туда отправим. Либо это будет сообщество какое-то, либо это будет какая-то... Беседа или группа, которая у нас будет создана специально для этого бота. Это мы будем говорить о следующих занятиях. Еще вопросы? Ну, я предыдущих уроках не видела. Вернусь, посмотрю. и Тогда, если будут вопросы, посмотрю. Значит, ребят, в, вот в этом же чате, в скайпе, э, все занятия. Записи всех занятий сохраняются 30 дней после даты занятия. Поэтому выше поднялись, по почат предыдущую запись посмотрели и, ну вот, вам все станет ясно. Потому что мы на прошлом занятии вот здесь только первый блок создали, а сегодня увидите, мы быстренько как пробежались и создали еще четыре блока полностью со всей структурой. Так и что мне еще хотелось бы сказать? Дополнить уже, если, если больше нет вопросов. Есть вопрос У меня нет вопросов. Посмотрю предыдущий урок, потом этот Так, У кого еще вопросы есть, может быть? Вопросов нет, все понятно. Спасибо. Все все понятно. Теперь смотрите. Ребят. Вы по ходу выполнения вот этого построения бота, вы уже поняли э, примерно вот, пять мощных инструментов, которые необходимы для продвижения партнерки. Да? Вот здесь мы говорили с вами о, о них. Это партнерские обзоры, потом э, автоворонки, потом опросы-тесты, потом прямые эфиры и трансляции и сайт, собственный сайт или блог. То есть вот такие глобальные э, нужны инструменты для того, чтобы эффективно зарабатывать или хорошо зарабатывать на партнерке. То есть э, вот даже простой вот этот бот, он выполняет еще такую скрытую миссию, как бы завуалированную миссию. Он помогает, э, подсказывает человеку, какие знания ему необходимо получить, по каким темам, по каким, значит, э, вот этим элементам, инструментам. Да. Помимо этих инструментов, еще масса инструментов, ребята, можно использовать для продвижения партнерки. Это платные методы. Это вот. Сейчас метод, про который я вам рассказываю, вот это все бесплатно. Бесплатно. Или условно бесплатно. Потому что, ну, и, я не знаю, на каких ресурсах вы будете создавать сайты. Потому что сайты, как правило, если вы покупаете значит, доменное имя, потом хостинг оплачиваете, ну, сайт иначе по-другому никак работать не будет нормально. Но, допустим, вот у нас, значит, век роста, у нас есть возможность у каждого партнера создать себе свой лендинг, то есть свой сайт совершенно бесплатно. Также можно создать сайт-визитку, тоже совершенно бесплатно. И плюс, вот буквально в прошлом месяце, в феврале, запустили в работу сайт-бот-Роберт, который также бесплатно вам достается. Вам только нужно его подключить к своей реферальной ссылке. Настроить виджет и настроить форму, по которую, которую будут заполнять люди, которые пройдут этот сайт-бот. И вам в структуру попадут, либо они попадут на мастер-класс, и потом уже станут клиентами и приобретут какой-то продукт на Викроста. Если вы им поможете, если вы им расскажете об этом продукте, заинтересуете их, так сказать, поможете им рассказывайте какие они задачи свои задачи могут решить с помощью этого продукта с помощью этого инструмента а я думаю что они его с удовольствием приобретут вот. потому что как правило даже дорогие комплекты они сбрасываются и покупают их. а если он лидер допустим да у него большая структура и команда он конечно заинтересован в том чтобы у него вся команда пользовалась этими инструментами И, конечно он с удовольствием идет на затраты на эти, потому что он знает, что эти затраты с лихвой окупятся, когда начнется командная работа. Ну, время нашего урока подошло к концу. Ребят, я вам на прошлом занятии рассказывал, что у нас в партнерском кабинете, помимо вот этих еще инструментов, есть еще очень мощное обучение по продвижению в Инстаграме, по продвижению в ВКонтакте созданию рассылок вконтакте вот по значит справочная обучающая информация по телеграмму и по нашей партнерской программе целый обучающий курс как работать партнером поэтому вы пожалуйста используйте все это на полную катушку ну и у меня к вам просьба к следующему занятию Выполните, пожалуйста, задание вот это, создайте вот этот тест, используя материал урока. То есть вот предыдущего урока и сегодняшнего урока. Каждый создаст у себя в группе или там, значит, в сообществе в каком-то, я не знаю, как вы его создадите в ВКонтакте, вот такого вот маленького ботика вот так же поэлементно и на следующем занятии покажите мне то есть откроет каждый свой экран и покажет что он сделал договорились договорились да договорились вот хорошо очень приятно когда Находим взаимопонимание. Самое главное, у нас должно быть полное взаимопонимание. Тогда у нас результаты обязательно будут. Вот. Поэтому давайте, значит, вам задание такое сделать вот этого бота, используя материалы предыдущего урока, записи находятся в чате, и они не удаляются, они 30 дней сохраняются. Вы, их, пожалуйста, используйте. Можете скачать себе на компьютер, можете просто открыть скайп и просматривать их, останавливать их. Как это делается? не пожалуйста, задавайте. Вопросов нет, Геннадий, спасибо вам большое. Спасибо за то, что уделили нам свое драгоценное время, за такой вот, вот, вот прям бесподобный урок. Огромное-огромное вам спасибо. Хорошо, Марина, спасибо за слова такие теплые. Так. Ну все, тогда будем прощаться. Да, пошли, пошли работать. Давайте, давайте выполнять задание. До свидания. До свидания.